Всем привет, ребята! Добро пожаловать обратно в Вот вы сейчас все прекрасно видите вот эту вот всю деревню небольшую. Я хочу что-то наподобие этого, только построить, но типа уютненький, типа как бы это назвать, не знаю, даже типа охотничий домик, не знаю, как это назвать по-другому. А в принципе вот тут-тут я уже нашел равнину хорошую сейчас поймете зачем палочка откуда вначале вот таким вот образом выставляем тут бревнышко тем их просто переворачиваем боком таким вот образом ну и чуть-чуть булыжничком хотя не, эта локация как-то не очень подходит так, давайте глубоко поищем где-то на травке Тут. Давайте продолжим, короче. Угу. Вначале расставляем доски вот таким вот образом можно люди, которые неизвестные я я, Вот так, тут Затем вот таким вот образом тут возводим знаете, по типа стенку. Это дальше будет. Больше будет даже как палатка. Таким вот образом тут их выставляем. Эту штуку вообще можем уже нужно смесить. Ну, хотя.. Надо иди. Теперь все это все, все так вот таким вот образом строим. <толкнул> Теперь их всех остается лишь ровно поставить. Давайте <толкнул> так. Таким вот образом их всех расставим в В принципе основа уже готова. Тут тут все вот таким вот образом подпираем. <сосы> таким вот образом это все мы вот тут подпираем. Ну это будет типа маленький увиденький увидел. Давайте пока что вот это вот тут все расчистим. Самое важное без модов. Если хотите, то повторяйте, как все на видео построено. В принципе, расчистили. Дальше я вам предлагаю взять воду. вот Ведро водички обыкновеннейшие кашу в принципе нам стекло не надо вот сюда отваливаем воду, вскапываем ой а, да вскапываем, да да ставим все вот таким вот образом, вскапываем Дальше нам понадобится костная мука. А, Просто чтобы это все вырасти, дело. можно а, есть, <сосвязь> I, I teraz widzisz no, wyłącznie w, w, w, w Ukrainie w Mosku jest zakaz ale po prostu taki, żeby się łączyli ludzie, hmm. coś tam gadali, tak? Bo ja wiem, że w EG jest, jest taki zakaz. zakaz. Uh -huh. No się w tym Тоже таким же <сосатый> образом выращиваем. Барьером можно, в принципе, не пользоваться, просто вот так вот, вот все вот так вот <сосатый> таким вот образом, короче говоря, все окружает. Вот. Ну, по По-просто... тоже Да, геньозно. Затоптал. Я шел Все вот таким вот этот образом делаем, затем берем стекляшку. <связываем> В принципе, я тут бы пологичнее бы сделал бы, <связываем> взял бы стекло. Вот такое вот. Поставил бы его бы вот тут вот таким вот образом вот такой вот у нас пока что выходит короче у нас должен быть маленький такой уютненький себе домик это наша цель. z naszą tymi Bo może jakiś sens, to jest po prostu w używaniu tej linii, które są linii jeszcze płacimy za to, co zniszczeniem w waszym вот таким вот образом устраиваем дверцы. Также все очень компактненько. Кровать обыкновенная, всем известная красненькая. Вот Суперпуптер необычный. Да, походу придется чуть-чуть домик наш расширять. Uh -huh. ну, ничего, в принципе. <звучит> i ja nie rozumiem jak w tych firmach, bo to, już oni kogoś wywalili, żeby zabrać ten biznes, rozumiesz? żeby poszli do długu, że ktoś nam sprzedało, może zero, i zobaczył, że przed nim poszedł na biznes. I, I to dla nich naprawdę jest jako zwyczajstwo, tak? bo oni robią swodu konkurenta słabszy. Bo ten konkurent pracuje i jeszcze płaci, za to, to pracuje. Nie, to jest to, że I teraz ja nie wiem, bo no zobaczyć, jak tam z tej sytuacji uchodzi, no dobrze, bo idziemy tam na zero. Ktoś tam mówię, że on tam na minus dwa i to rozumiesz, ja myślę, że w tych wypadach to już kopie jest tam, wie, lebo, nie wiem, w tym razie robierali ten biznes, czy odżywowany nie wiadomo, bo tam też tam ktoś no kopie tych produktów konkurencja to wiadomo, że Ale czy oni chcą to czy nie, się nie sytuacja taka. Wiadomo, że ciężka, że dla nich, no a teraz, żeby że się celu, nie, że nie to, że się wypowiadać w żeby no, zobaczymy, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Кровать. Как это называется? Что? Ладно, давайте тут вот посмотрим. У ну, скорее всего, эти тебя Так, ищем вот эту вот. Это я не Ладно. давайте обогнение не хочу. Давайте уже по спину душу шипить. E aí печь вот таким вот образом ставлю ладно ну теперь берем факел Расставляем все по вот таким вот образом. Прямо образом дальше все берем и всю территорию окружаем заборчиком. Ja, das <lacht> Так, все, теперь берем калитку. Калитка с такого дерева. Солидку поставить. Тут можно солидку поставить. И тут. Ну и. И затем шерсть нам нужна. Коврик. Нет, тот коврик не пойдет нам. Ну. Так, типа делаем вот такой вот типа зонтик. такой тут зонтик, под которым сейчас я сымитирую опять же столик. По мере рядом с которым нажму плиту сверху на них. Вся, вот такой вот у нас уютненький, можно сказать, домик вышел. Тут калитки не должно быть. Вот как видите, вот такой вот у нас тут. Нужно зайти, открыв калитку, закрыть за собой. Ну и в принципе, чтобы если в крайнем случае можно было поухаживать за огородиками, вот тут вот ставим палитку на всех пожарный. Вот тут, тут у нас есть вот такой вот. В принципе, маленький домичек. Тут тут наживная плита. Наживная плита у нас тут вот такая вот зонтик. Ну и в принципе тут можно было бы ступенью обычные деревянные ступеньки а и просто гениально взял ступень и сразу же их удалил просто гениально тут ставим ступеньки все мы можем зайти в наш домик ну и естественно выйти Домик вышел. Вот тут внутри вот есть только кровать. У нас тут. Ну, в принципе, тут можно и вместо одного блока колу поставить и сундук. И вот тут, тут у нас будет сундук. Ну, в принципе, тут нам и не мешает. Кровать также можем лечь. Ну, и вот такой вот у нас дом будет. Нас. Вот. И все для выживания есть. И печка, и верстак, и кровать, и сундук зонтик просто чтобы по по отдыхать вот так вот ну ладно давайте сейчас я вам покажу его вот так вот очень прикольненько вот он у нас вот такой вот вот он гигантский Во. вот он у нас такой же небольшой домик а территория гигантская да. Как-то у нас тут круто. Даже столик есть. Теперь выходим через калитку. вот так. Всем спасибо за внимание. Всем пока.